вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада это «Что от вас ждет загаданный вами человек на данный момент времени?» Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Выбирайте любое времечко в описании под видео. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, здесь в принципе вы можете загадывать любого человека, будь вы мужчина, будь вы женщина. То есть давайте все-таки не то, что это не имеет значения, но все-таки как-то будем Смотреть именно так вскользь и в общем плане, нежели как-то, что мужчина ждет, что женщина ждет. Поэтому много у нас. У нас есть некоторые мужчины, которые тоже интересны, потому что иногда у нас мужчины не понимают, что вроде как бы она ожидает, я вроде бы покупаю ей шубу, а она что-то недовольна. Либо наоборот, я прошел у него шуба он не понимает, что мне надо ее купить. Поэтому, дорогие мои, нет, нет, не про меня поэтому. Еще раз, ставьте на паузу. Возьмите чайку, соответственно, представьте себе нескольких. Вот только 6 людей на данный момент, а седьмого, если у вас есть седьмые и восьмые люди, то, ну, может, быть, в следующий раз. Поэтому давайте, если что, напомним, спонсорам, которые подписаны, можете задавать дополнительные уточняющие вопросы по раскладу. Поэтому давайте, погнали! Так, так... Уберем, чтобы нам не мешало, нас не сбивало. Так, здравствуйте! Кто у нас выбрал первый интересненький вариант? Давайте. Что от вас ждет? У нас колесница. Ну, давайте. Не останавливаться на достигнутом дорогие мои не останавливайтесь пожалуйста от вас этого очень сильно ждет человек чтобы вы не останавливались возможно на этом человеке чтобы вы не останавливались вообще по жизни чтобы вы шли Возможно, у кого-то со спокойным сердцем и со спокойным разумом. Поэтому здесь как-то идти дальше. То есть здесь больше энергия направлена на развитие. Я бы не сказала по... Ну, давайте дополнительно. Я бы сказала идти как-то дальше, стремиться к высокому. Да, возможно, что-то познать, что-то чего-то найти в своей жизни. Если человек, допустим, не знаю, далеко от вас, то здесь как вариант все-таки, что человек очень сильно хочет, чтобы вы шли дальше. Возможно, вместе с этим рядом, с ним, с этим человеком, возможно, также и отдельно. Поэтому, дорогие мои, прям вот сразу говорю: здесь и так, и так может проиграться. То есть, чтобы вы жили дальше, шли дальше. Ну здесь как-то вот, как-то да, не останавливались на достигнутом, нашли себя, нашли свой путь. Кто-то нашел свою половину, кто-то, чтобы как-то понял, понял в своей жизни какие-то истины, либо кто-то, чтобы как выучился, кто-то поумнел, чтобы. Ну как-то вот именно с расчетом на, на то, чтобы идти дальше, стремиться, либо чего-то достигать. Поэтому, дорогие мои, вот я бы здесь сказала с намеком достижения, с намеком успеха, вот, и без остановочного достижения, каких-либо результатов своей жизни, будь то профессия, будь то любовные отношения, будь то свой собственный путь, который неведом этому человеку. Поэтому, ну вот здесь я бы сказала немножко даже вот в разных путях. Также, если человек находится и присутствует рядом в вашей жизни и проявляет очень сильно большую активность, либо как-то вас снабжает, что, соответственно, может здесь даже говорить о том, чтобы идти рядом с этим человеком под руку. Здесь тоже я бы могла это сказать. Если человек принимает активное участие в вашей жизни, то есть если мужчина принимает активное участие в твоей жизни, то я прям сразу говорю, у кого-то прям сразу под руку. При этом не останавливаясь на достигнутом, идти, идти, идти и вперед. У кого-то, кого может быть, что-то чему-то научиться, у кого-то человек, возможно, хочет, чтобы вы как-то набрались неких своих знаний, возможно, что-то попробовали в своей жизни. Также я бы сказала здесь по такому сочетанию. Идти, идти к реализации возможно также по работе по деньгам возможно кто-то хочет чтобы вы очень хорошо зарабатывали на своей работе также но здесь как-то идти вперед если еще раз говорю если человек принимает очень активно адекватные в жизни вашей какое то как бы сказать то внедряется в вашу жизнь, то человек хочет с вами пройти эту жизнь. Но при этом, чтобы он непосредственно был рядом прям сильно. Давайте так. Если человек издали, то здесь больше бы я бы сказала, чтобы вы шли дальше. Возможно, вы нашли, чтобы свою любовь, своего молодого человека, либо свою женщину, и при этом шли дальше. Но я бы не сказала, что здесь как-то есть какой-то намек на, на, на какое-то плохое к вам отношение. Вот здесь вот немножко нету такого, даже полунамека. То есть здесь, здесь некоторое хорошее к вам одобрительное отношение в любом случае. Поэтому, дорогие мои, прям... Со... Да. Да, даже если вы, допустим, загадываете на женщину, даже если вы сама женщина, то есть здесь, я бы сказала, немножко без разницы. Здесь нету каких-то инцидентов того, что мужчина для вас хочет одно, а если вы мужчина, загадали на женщину, она хочет другое. Поэтому, дорогие мои, идти дальше. Если с ним, то с ним. Без него, тогда и без него. У кого-то чисто по работе, кстати, может такое проиграться, если вы загадали именно какие-то рабочие, свои атмосферы, то человек хочет, чтобы вы подучились, чтобы вы знали побольше. Возможно, чтобы вы занялись как-то своим саморазвитием также. Но шли всегда вперед, Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Давайте. Я не могу сказать, что здесь у кого-то там плохие отношения, что ну, как-то кого-то тут кто-то ненавидит. Нет, здесь более, более доброжелательная, любящая некоторая атмосфера. Атмосфера более доб доброжелательно любящая. Здесь по такому сочетанию. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал второй вариант? Второй вариант. Что от вас ждет загаданный на данный момент девятка мечей? Это интересно. Выпало само. Само падает, само выталкивается. Окей. Нашли себя, поборолись со своими страхами, возможно, нашли свой путь, либо разобрались со своими делами. Здесь именно, чтобы вы покопались самой себе, чтобы, вы, возможно, также что-то в себе, в своих ощущениях изменили, поменяли, а может быть то, что посмотрели на какие-то свои возможности вокруг себя. Это здесь больше направленность, что человек ждет от вас, именно вашего внутреннего разбора со своими великолепными у кого-то тараканчиками, у кого-то некоторыми заблуждениями, либо, либо чтобы вы рассмотрели некоторые свои возможности. Поэтому, дорогие мои, вот я бы здесь больше бы сказала: именно разбор. Что от вас человек ждет, чтобы вы разобрались в самих себе в своих страхах, в своих суждениях по поводу своего либо имущества, либо также карьеры, нашли какое-то свое, как сказать-то, нашли свою нишу в, каком-либо определенном, возможно также для себя деле, который даст вам какие-то всплеск некоторых эмоций также возможно чтобы вы просмотрели какие-то свои возможности чтобы двигались и шли так также дальше как эти немножечко у первого варианта но здесь именно разбор чтобы вы не боялись возможно каких-то вещей не стеснялись возможно набрались больше решимости больше да с открытыми глазами, чтобы вы смотрели на все происходящее и на мир. Да, кто-то чтобы что-то убрал какую-то свою некую робкость в каких-либо определенных вещах в жизни, которые, соответственно, вы принимаете соответственно большое участие. Возможно, также нашли себя, а возможно, нашли покой внутри себя. Здесь бы я тоже могла бы сказать. Дали, возможно, даже себе самой шанс. Дорогие мои, здесь большинство из тех людей как-то себе, возможно, притят в жизни и не дают как-то реализоваться. Возможно, это чисто финансово, либо чисто денежно. Но здесь есть такое сочетание людей, которые себе кто загадал, здесь эм, ну, не дают как-то себе то ли быть счастливым, то ли какие-то возможности новые, как-то не рассматриваются как заведомо ложное что у меня не получится, что у меня не выйдет пожалуйста давайте этого особо не придерживаться потому что что ждет от вас данный человек, чтобы вы не придерживались таких мнений и суждений, чтобы вы давали себе шансы и возможности в своем будущем даже если я так понимаю у некоторых люди допустим далеко у кого-то жили дальше. Тоже как и у первого, но здесь больше идет саморазбор с, да, внутри. А возможно кто-то, что ждет от вас человек, чтобы вы определились в своей жизни. Как вы будете поступать, что, к чему вы будете идти, к чему стремиться, за что схватиться. вот. И не бояться. Очень от вас человек ждет, чтобы вы не боялись. Поэтому, дорогие мои, давайте дальше. Очень интересненько. Очень интересненько. У нас прям все, все варианты, прям какие такие, такие прям няшки, вкусняшки, прям такие доброжелательные. Прям, как-то, знаешь, как-то все прям хорошо. Спасибо, что вы подписались и меня испугали. И, наверное, всех испугали. Ой, мне чуть, чуть, чуть все плохо. Ой. Фу -фу. Это на стриме называется. Подписались, а я не ожидал. Что ж такие звуки-то громкие? Ладно, спасибо вам, что подписались. Давайте дальше. Третий вариант. Фу, вот не говори. Третий вариант. Третий вариант башни. Вот понимаешь, все-все свое время. Ой. Не башни тут выпало. Что ждет от вас на данный человек? Ладно, давайте. Если что, если вы испугались, простите, кто там за кадром. Что от вас ждет загаданный человек на данный момент? Что, ага, ага. Ну, ну понятно, примерно, ну да. Избавьтесь от ограничений, дайте волю своим чувствам. Идите туда, куда вас зовет. Так, что у нас в принципе? У кого-то, чтобы вы поборолись с личной какой-то депрессухой. Здесь немножечко, я бы сказала, мрачновато какой-то такой момент. То есть от вас человек не ждет мрачноватого. Давайте, да, для начала вот так, а потом вот по-другому я скажу. Значит, у нас тут башня. Чтобы вы справились со своими проблемами, которые вас гнетут. Здесь больше есть некая доля определенности, то есть вы должны с чем-то справиться в своей жизни, то есть от вас этот человек ждет, именно как чтобы вы справились, это для тех людей, я бы сказала, у кого здесь более-менее благоприятные отношения. Ну, даже и неблагоприятные, я бы сказала, это немножечко в первую очередь. Возможно, справились с какой-то депрессией, возможно, справились с каким-то таким немного очень сложным периодом в своей жизни. Но именно возможно даже в чем-то разобрались в каких-то своих проблемах, которые вас очень сильно гнетут. От вас человек не ждет, чтобы вы там к нему пришли, чтобы вы к нему как-то излили душу, нет, чтобы вы просто с этим справились. Возможно, также есть момент анализа. То есть здесь решали какие-либо проблемы в своей жизни возможно сами дорогие мои это вот это я уже у кого-то так вот э, сказ сказала бы чтобы вы возможно также сами научились как-то решать свои проблемы также если у кого-то какие-то ограничения возможно в верованиях либо каких-то э, вещах то есть от, э, чтобы вы отошли от некоторых ограничений в жизни да, я бы сказала, больше продвинутые тогда люди. вы с продвинутыми людьми тогда знакомы. Вот, которые вас гнетут. Здесь просто оторваться от, от ограничений, решать проблемы самим какие-либо. Возможно, не сильно обращаться к этому человеку, я бы сказала. То есть не предоставлять какую-то руку помощи. Быть немножечко самостоятельным в плане своих настроений и каких-либо хотелок дорогие мои чтобы вы чтобы вы научились быть самостоятельным ну и разрушили какие-то стереотипы внутри себя которые вы считаете вот так правильно и все поэтому дорогие мои да всем привет всем привет а, поэтому дорогие да ну как бы да но здесь чтобы если, А если вы в плохих отношениях, и от вас человек открещивается, допустим, то тогда я могу смело сказать, чтобы вы отошли от этого человека немножечко и разрешили какие-либо конфликты внутри себя. Если здесь, есть, идет, если здесь идет такой момент, что кто-то за кем-то бегает, кого-то преследует и тому подобное. То есть это, это больше идет такая трактовка вот к этому, к какому-то такому случаю. Вот. Но если вы живете с этим человеком, то решить какие-то свои проблемы самостоятельно разрешить какие-то внутренние конфликты, справиться с ситуацией, которая гнетет, соответственно, человека прям по-сильному. Поэтому, если, если вас не гнетет, и если у вас все хорошо и, и что-то другое, то здесь, я бы сказала, это немножечко не ваш вариант. Здесь однозначное решение проблем быть самостоятельной либо самостоятельным. Поэтому, дорогие мои, вот я бы сказала больше так. Если вы в очень ужасных Отношениях, то здесь человек обойствует и хочет, чтобы вы, возможно, оставили человека в покое. Это очень некрасиво, я бы сказала, такая трактовка, но это правда, потому что здесь, по башне, возможно, какое-то произвели, какое-то некое разрушение. С, возможно, с этим человеком, если этот человек очень сильно на это настаивает. Поэтому, друзья, ну, как-то ну, как грустненько здесь, я бы сказала, Давайте подсказки, давайте, давайте подсказку вот прямо здесь, да, здесь прям башня, прям вообще, вообще, куда, куда куда деваться? Давайте подсказку вам, кто загадал. Просто подсказку. У кого-то, кто-то мне, помню, сказал антиподсказки как-то. Так, ладно. Дорогие мои, здесь может проиграться так, что подсказка, если вы определенные такие интересные дамы-мадамы, возможно, вы уж просто люди такие очень умненькие, и думаете, что вы кого-то, возможно, завоюете, просто здесь как некоторое предупреждение, нужна ли вам какая-либо война, допустим, с этим человеком, либо... Даже если вы победите, даже если вы будете настаивать на своем в этих отношениях, либо с этим человеком, вы от этого особо просто не выиграете. Вот здесь некоторое предупреждение, эта игра стоит свеч с этим человеком. Либо нет. Я бы здесь сказала задумайтесь просто, потому что вы можете здесь выиграть, вы можете как-то здесь побороть, вы можете настаивать на своем с этим человеком, но выиграете ли вы это? Будет ли это вам потеха? Посмотрите, что в принципе по итогу даст вам эта победа. Стоит ли оно того? Стоит ли, возможно, какой-то гнев, либо как-то ненавидеть, возможно, человека, либо как-то осуждать за какие-то вещи? Оно стоит того? Точно вы уверены? Вот здесь я немножечко бы вот задала некоторый такой вопрос определенному количеству людей, то есть не всем. То есть если кто здесь немножко в холодном таком здравии, но и при этом немножечко хочет погрызть кого-то палка, а возможно погрызть палкой, а потом ударить кого-то палкой, я больше бы здесь вот как-то в негативных настроениях просто как-то донести хочется. Даже если вы выиграете, даже если вы победите, игра стоит свеч. Если стоит, я вам, я вам ничего здесь не могу сказать. То есть вы можете здесь, конечно же, выиграть, но при этом выигрыш это будет реально проигрышу лично для вас как для личности да у кого-то насильно насильно мил не будешь дорогие мои у кого-то что-то не продается здесь поэтому ну дорогие мои вот я бы сказала больше так да, здесь люди некоторые даже не продаются, если у кого-то есть такой момент. Насильно, насильно мил не будешь и тому подобное. Поэтому я думаю, что здесь каждый услышал немножечко своего. Такая, такая беспринципиальная такая позиция, прям все, и никак иначе. Поэтому давайте дальше. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал? Три... Да, это третий вариант? Нет, это у нас, так, третий у нас, третий у нас мы сейчас разобрали. Здравствуйте, кто выбрал четвертый вариант? Четвертый. Так, у нас четвертый вариант, давайте. Королева Пентакли. Что от вас ждет загадный человек? Королева Пентакли. В описании под видео скинуть, прямо в описании там. Прям первая ссылочка. Туда. Ух, мощно. Что от вас ждет? Дорогие мои, ну здесь, возможно, будет очень идти речь о том... чтобы вы выполнили какие-то... Это первый момент, я бы сказала, чтобы вы выполнили какие-то потребности человека. Возможно, люди ждут также, чтобы вы обратили на этого человека внимание. Возможно, прислушались к, своей, к его э, мнению. Также. Возможно, здесь также идет чисто какие-то потребности. Возможно, также какие-то сексуальные потребности либо потребности в общении здесь происходят. То есть здесь в любом случае от вас что-то ждет то, то что, что вы можете дать. И, соответственно, здесь направленное взаимодействие к вам. У человека. Я бы не могла бы здесь... Если вы загадали человека, который не направлен к вам и на вас не обращает внимание немножечко, это не та позиция. Здесь человек в любом случае интересуется, здесь в любом, в любом случае человеку важно ваши мысли, ваши финансы, ваша энергия, ваша жизнь и то, какая вы сами по себе, либо, так, либо тот, кто вы сами по себе. Поэтому здесь хочется, возможно, также вашей энергии, ваших мыслей, вашего мнения на то что вы можете одарить этого человека и на каких именно уровнях здесь зависит от этого здесь зависит от того что на каких уровнях вы общаетесь возможно вы общаетесь как-то телесно возможно как-то плюс как-то индивидуально а возможно как-то духовно поэтому здесь больше направленность на то что вы можете дать как королева пентакли потому что королева пентакли это женщина которая отдает соответственно возможно какую-то заботу ласку жизнь также финансы это это в принципе может проигрываться да но здесь конечно же логично просто рассматривать свои отношения в общем плане какие именно у вас отношения и на чем они основаны но здесь больше интересно интересны вы хочется вас ваших жизненных сил энергий Спасибо большое, Иван Биржа. Ваших каких-то мнений, суждений, возможно, вашей логики интересны человеку и вашего какого-то скрупулезного каких-то результатов. То есть, возможно, также, что человеку... Но здесь и сильная заинтересованность вас, я бы сказала. В любом случае. Будь то какой-то развлекательный контент, будь то какой-то... Возможно, здесь чисто денежно-финансовый. Возможно, какие-то рабочие. Но определенно то, на чем базируются ваши отношения. Если ваши отношения базируются на сексуальных потребностях, то человек ждет от вас какого-то шага в свою сторону э -э, насчет каких-то сексуальных потех, возможно какого-то некого э -э, скача тоже можно сказать, почему бы нет, возможно какого-то Интересного разнообразия чего-то новенького, вкусненького, сладенького. Если у вас базируется отношения на переписке, то, соответственно, хочет вас, хочет именно переписываться с вами, хочет взаимодействовать, как бы это кому-нибудь тут не было и как бы не отыгралось. Важно какое-то ваше видение, но именно здесь хотение ваших энергий и то, что вы можете дать человеку, это основа этого варианта. Если вы базируетесь на отношении, допустим, содержанка, либо Альфонсы и все дела, то здесь тогда чисто могут проигрываться, кстати, и... Не без исключения какие-то финансовые затраты, задачи и тому подобное. То есть я прям сразу говорю, здесь такое может, в принципе, проиграться. Но здесь нужна ваша энергия, ваша какая-то, возможно, ваша улыбка человеку очень сильно важна. И вы сами по себе очень сильно важны для этого человека. Поэтому здесь ваша энергия, ваше присутствие и какая-то ваша доброжелательность, возможно. Также здесь может идти и об этом. Речь, дорогие мои. Ну вот здесь вот именно вы все, о вас, в вас и в очень вкусном горизонтальном плане. Возможно, просто отношения с вами, переписка с вами, возможно, просто обмен информацией, возможно, что вы классный работник и классно себя ведете на работе, и он за это прям горд, ему нравится. Хотя есть какие-то претензии, но все равно горд радуется, то есть ему, его устраивает. Также, возможно, просто чтобы вы были. Ну, немножечко, возможно, у кого-то плюс собственно, с собственностью <laughs> немножечко э, у человека в жизни. Ну, такая многообещающая позиция, поэтому здесь больше я бы сказала: направьте свое внимание на то, какие у вас отношения с этим человеком. После по этому варианту вы учитываете, что именно от вас хочет человек определенный. Если подарков этот, этот человек с вами из-за каких-то подарков, то да, возможно, из-за каких-то подарков. Поэтому, дорогие мои, ну, здесь нуждаются люди в вас. Возможно, вы загадали ребенка, тогда просто нуждаются в вас как личности, как, возможно, в вашем мнении, возможно, даже э, не особо иногда адекватным. Это такое тоже, кстати, может проиграться. Возможно, этот человек не понимает вас, но вы человек очень сильно важны и нужны однозначно. Поэтому вот. Интересно. Такая сладенькая-сладенькая позиция. Но это у нас была четвертая. Давайте пятая дальше. Пятая дальше. Здравствуйте, кто выбрал пятый вариант. Пятый вариант. Пятый вариант. А, рыцарь мечей. Что от вас ждет загадный человек, рыцарь у нас мечей? О, как. Правды разбора. Правды, разбора, ответственности, дорогие мои. И здесь очень много может проиграться эм, отношений и взаимосвязи чисто на... Если вы с этим человеком разговариваете, либо работаете. Возможно, чтобы вы проявляли качество определенного сотрудника хорошего, если вы загадали работодателя. Также, если вы загадали любимого человека, допустим, ну, давайте еще по силе к силе добавим, да, если вы любимого человека загадали, то здесь бы вы все равно бы сказала о работе, но, возможно, человеку ждет какого-то вашего мнения по поводу чьей-либо работы, возможно, его, возможно, даже некого внутреннего одобрения, то есть здесь, здесь также важно для человека, как и в предыдущем, но отличаются тем, что именно ваш профессионализм, э, ваше суждение также, возможно, ваш взгляд, ваш опыт очень нужен этому человеку, а возможно, даже некоторая правда в определенных вопросах. Ну, это ну, психолога загадали, вот, и вот прям очень сильно хорошо сюда подходит. Поэтому вот, возможно, чтобы вы проявляли качество очень отличного работника, безукоризненного и неподкупного, и который все стремится себя реализовать. То есть здесь так, здесь может также проиграться. Возможно, также человек, если вы загадали, чтобы вы просто проявили себя. Здесь тоже может, кстати, быть. Да, проявили какое-то свое мужество, некоторое терпение, возможно, даже с привкусом упрямства. Возможно, просто проявили себя как человек, как личность. Возможно, человек хочет от вас каких-то действий в свою сторону. Но я бы сказала, здесь компонованных действий, а не просто так. Здесь действия, правду, я бы сказала, возможно, ваш профессионализм, ваше мнение по какому-либо вопросу, чтобы вы показали себя, возможно, просто приехали и дали какие-то определенные ответы на вопросы, если у человека есть такие. Да, здесь больше, здесь больше вот такое, я бы сказала, в таком шарме у нас здесь заинтересованность вас. Ну, да, да здесь, здесь не хватает как будто, вот знаете, здесь не хватает как будто кому-то самоотверженности. И это человек от вас ждет. Возможно, проявление какого-то некого достоинства и достойного поведения в какой-либо ситуации, в непонятной. Но человек ждет, чтобы вы проявились. Чтобы вы, здесь, я бы сказала, из другого варианта, чтобы вы стали немножечко самостоятельнее, если у вас с этим проблемы и как-то хромает. Я бы сказала, есть ли проблемы здесь. Вот, показали свою статусность, силу, выносливость. Возможно, это как, тоже как тренера загадали, вот прям похоже. Возможно, некоторую властность человек от вас ждет проявление именно властности и уверенности в самом себе. То есть он ждет именно от вас, чтобы вы были уверены в своих шагах, в своих вещах и в том, что вы хотите реализовать в будущем. Именно некоторые уверенности от вас. Вот, я бы сказала, больше к такому понятию здесь все вот именно люди привержены. То есть, чтобы у кого-то чтобы проявился человек, у кого-то, чтобы сам себя показал, у кого-то раскрыл какие-то свои карты. Здесь тоже, кстати, может такое происходить, чтобы вы раскрыли свои карты и не были как-то немногословны. Возможно, у кого-то мудро распоряжаться своими ресурсами в жизни, временем, деньгами, хозяйством и тому подобное. Как-то вот, как-то так. Возможно, ждет также ваша реализация, если вы, допустим, жена. Ну, если дому в браке и тому подобное. Возможно, также проявление активности в сторону этого человека. Я не исключаю такой фактор. Поэтому, дорогие мои, ну вот как-то прям самоотверженности. Ух! Интересная позиция. Ладненько. Давайте, давайте дальше. Интересно, правда. Давайте... Дальше. Шестая позиция. Шестая, здравствуйте. У нас умеренность. Умеренность. Значит, умеренность, умеренность. Умеренность. Чтобы вы успокоились, дорогие мои, ну прям, ну прям, ну умеренность всегда об этом больше говорит. Возможно, также не расстраивались, не застряли какие-то свои внимания на какие-то вопросы. Здесь больше, да, здесь прям все негативно, прям все вокруг и кругом и тому подобное. То есть, возможно, также, чтобы вы не отчаивались, потому что здесь может пахнуть отчаянием. Здесь могут, может также пахнуть каким-то разочарованием, состоявшей долгой депрессии, причем очень сильной, которая может терроризировать просто вас с нельзя да нельзя. То есть, чтобы вы успокоились. Возможно, успокоились именно по отношению к этому человеку, либо сами по себе были спокойны. Сами по себе, возможно, не прибегали каким-то способом, возможно, как-то успокоиться непонятно. Также здесь может проигрываться, чтобы вы нашли какое-то свое спокойствие в сердце. Возможно, здесь может происходить и такое, чтобы вы не то что отошли от этого человека, а как-то оправились, возможно, в каких-то потерях своих. Возможно, разобрались со своими потерями и со своими неудачами. Здесь больше направленность на успокоение, на спокойствие на умеренную темп жизни и на не обращание внимания ко всему негативному. Возможно, чтобы вы были не негативным человеком. Также. Вот, поэтому здесь от вас ждет человек некоторого спокойствия. Возможно, спокойного общения с этим человеком, либо спокойной связи. Да, возможно, как-то что-то пообсуждать, что-то это. Но здесь как вариант, возможно, но я не для всех бы, я бы сказала, здесь такое может проиграться. Но именно какого-то вашего спокойствия. Также человек ждет, чтобы вы привели, возможно, себя в порядок и свои энергии. То есть здесь немножечко также... Здесь может говорить о том, что человек о вас заботится, что человек вам хочет добра. Да, здесь может об этом говориться, потому что здесь просто вот... Здесь немножечко кошмар, пятерка на пятерка, пятерка и тройка покрывает. Поэтому вот. Как-то разобрались, возможно, со своими личными вопросами, со своими какими-то вещами. Просто поставили некий крест на своих разочарованиях и на своем каком-то заблуждении. Не акцентировали внимание на всем негативном. Возможно, просто перестали, чтобы пилить. Тоже может такое в принципе проигрываться, но здесь я бы сказала с нотками просто спокойствия. Как-то да. Возможно, также, чтобы вы занялись собой и не обращали, не принимали все близко к сердцу. Вот. Здесь человек именно какого-то такого спокойствия. Возможно, просто спокойного, размеренного поведения по отношению к нему. Вот. Дорогие мои, ну вот как-то вот здесь вот очень сильно такая прям позиция прям бух. Не акцентируйте, пожалуйста, внимание на негативную своей жизни. Потому что это может влечь за собой последствия, соответственно, которые, возможно, даже не видите. Дорогие мои, не принимайте все близко к сердцу, и от вас ждет именно загадный человек на данный момент именно такого шашка. Поэтому, да. Да, дорогие мои, вы совсем справитесь. Вот здесь немножечко ваша вера в себя, либо, возможно, ваш какой-то человек, родственник, либо тот, который близлежащий к вашей семье, возможно, как-то укрепит веру в самого себя. Может вам и помочь с этим то здесь я немножко советула доложила, то есть вам немножко возможно также укрепить веру в свои силы, в свои способности. Вам это очень сильно необходимо. Чтобы укрепить веру и способности, занимайтесь какими-то делами. То есть не посягайтесь, не входите в четверку чаш, не ходите в какую-либо депрессию. Да, просто делайте дела. Потихонечку вылази, вылазите из какого-то неприятного для себя состояния. Я не говорю, что все это прям сразу. Но вы с этим справитесь, потому что некоторое... я верю в вас, и у нас люди, которые на стриме тоже верят в вас. Поэтому мы в вас верим, кто выбрал этот вариант. Поэтому мы вас любим. Я вас люблю лично, поэтому спасибо вам. Я, здесь, я бы сказала здесь все. Спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Лайки, комментарии, подписка. У нас подписка на спонсорство, она немножечко изменилась также. Поэтому переходите на бусти, если вы хотите знать о картах немножко больше. Эм, поэтому желаю вам, а, а может быть обо мне немножко больше. А, а вдруг, а вдруг там тоже я, есть какие-то мои личные тоже переживания. Поэтому спасибо вам, желаю вам все самого наилучшего и пока-пока.